Абсолютно каждый из тех россиян, которые сейчас с пеной у рта кричат о том, что Путин это самый лучший президент в мире и он ведет Россию в светлое будущее, является предателем, самым настоящим предателем Российской Федерации, абсолютно таким же предателем, как и сам Владимир Путин, человек, который на протяжении всего своего правления 22-летнего планомерно ввел Россию к распаду и уничтожению по приказу тех глобалистических структур, которые в этом и не только в этом заинтересованы. Россию добивают как страну и народ, в то время как армией командует человек под именем Владимир Путин. Профессиональный агент под прикрытием внешность которого парадоксально не совпадает с внешностью Путина в 2000-2004 годах. Даже форма черепа совершенно другая. Другой голос и отсутствие навыков свободного владения немецким, как это было в его первоначальном варианте. Очень похожа на почерк западных спецслужб, подставляющих двойников. Факты, подтверждающие мои слова, есть в открытом доступе в интернете. И на основе этих фактов я создал это важнейшее независимое расследование, которое настоятельно рекомендую досмотреть до конца всем и каждому, для того, чтобы у вас открылись глаза на ту страшную правду, которая заключается в том, что Владимир Путин действительно является агентом глобалистических структур, что Владимир Путин действительно по их приказу планомерно готовил фундамент для уничтожения России. И что Владимир Путин начал войну в Украине не для того, чтобы завоевать эту страну, а для того, чтобы создать прецедент, так называемый триггер для начала распада страны, распада, к которому он эту страну, как я уже и сказал, приготовил. Таким образом, Владимиром Владимировичем Путиным были совершены действия, создающие угрозу внешней безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Внимание на экраны. И пришел спаситель. Реальные итоги правления Путина. Экономический крах и нищета. 13% населения России, по данным центра Левада, не имеют достаточно денег даже на еду. Это откровенная нищета и голод. Скажем так, граждане якобы великой могущественной эрефии никогда особо богато не жили. Наоборот, россияне из года в год то и дело жалуются на маленькие зарплаты, пенсии и постоянное повышение цен. Вот я вам скажу свою пенсию, 8700, вот скажите, на что ее может хватить? Вот ни на что. Да если бы не дети, я бы вообще с голоду бы подохла. Но военное вторжение в Украину усугубило их проблемы в многократном размере. У 87% населения нет средств на покупку простой бытовой техники. Ненормальные школы, чтобы топилась газом. Медпункт нет таблеток. Нет. У нас ничего нет. Не вот нас забросили. И подыхайте. И все, расстреляйте нас. Все что, мы не мучили. Все эти годы, отсматривая выпуски новостей и ток-шоу на федеральных каналах, сложно избавиться от мысли, что очень многое и в России, и Украине, да и во всем мире изменится, когда россияне, люди заставят власть уважать себя. Вот розовые очки одели, и ничего не видно, нас не видно никого. Мы для них вообще вот быдло натуральные. Народ, что народ? Народ еще не то переживет. Просто посмотрите, что происходит. Но ну, это же пенефис абсурда. Уровень бедности в России продолжает расти семимильными шагами. Около пяти миллионов человек получают настолько мизерную зарплату, что остаются за чертой бедности. Каждой третьей семье не хватает денег на ботинки. Пенсионеры вынуждены искать себе пропитание на помойках. Мы учимся экономить на всем. Это бедность киловатт в час обходится российским потребителям в 3-4 рубля в зависимости от региона и типа счетчика. А Китаю Россия продает электроэнергию по одному рублю 50 копеек соответственно. С Тем, чтобы люди почувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Уничтожение российской армии. В СССР армия составляла около 5 миллионов человек. После краха Советской империи армия РФ составила 2,9 миллиона, но при Путине ее сократили до 770 тысяч. В 1991 году России от СССР перешло 55 атомных подводных лодок стратегического назначения, и все они к 2015 году были сняты с боевого дежурства. Она утонула. Они за 50-70 долларов там да? закрыты сейчас консервные банки у нас. Где? Зачем я его растила? Скажите, у вас есть дети? Они С 1990 по 2007 год в России не было построено ни одной атомной подводной лодки стратегического назначения. Разница в военных потенциалах между армиями России и НАТО катастрофическая. Совокупная численность стран армии блока НАТО в сумме составляет около трех миллионов человек. На направлениях главных ударов НАТО сможет создать количественное превосходство над вооруженными силами РФ в 8-12 раз. На европейском направлении превосходство НАТО подавляющее. Количество танков ВСРФ 1450. ВС НАТО 13 000. Соотношение 1 к 9. Артиллерийские системы РФ 3200. НАТО 15 тысяч. Соотношение 1 к 4,67. Боевые самолеты РФ 750. НАТО 3800. Соотношение 1 к 5. Боевые корабли. РФ 59. НАТО. 360. Соотношение 1 к 6,1. Крылатые ракеты морского базирования. НАТО. 1300-1500. Россия. Несколько десятков. И эта статистика, которую можно было считать актуальной еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас ситуация по понятным причинам для России многократно ухудшилась. Если экономический потенциал стран НАТО и Варшавского договора отличался в пользу Запада не более чем в два раза, то сейчас ситуация намного хуже. Страны Западного Альянса, НАТО, вместе с Японией, со своим общим ВВП примерно в 50 триллионов долларов и населением в 1 миллиард человек во всех отношениях, Сильнее России, ВВП которой составляет 1,2 триллиона долларов, а население всего 140 миллионов человек. Но главное, что сейчас у России вообще нет военных союзников. Все ее соседи и страны бывшего советского блока находятся в прямой или заволированной конфронтации с РФ. Уважаемый Владимир Юрович, я думаю, что это ваша инициатива. К чему не ради Галашка вот собраться и мы должны открыто сказать, что мы хотим показать всему миру, что Россия, Пирус, Центральной Азии, что у нас есть проблема. А действительно, оказывается, есть. У нас эти пятерки уже вов. Одни разговоры, одни информации, получение информации. Выкачивали информации, показуха, никакого эффекта. Америка плюс Центральная Азия. Южная Корея плюс Центральная Азия. Япония плюс Центральная Азия. Скоро, наверное, Пакистан тоже Центральная Азия. Индия, Центральная Азия. Кто остался еще? Япония. Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то здесь мы не срабатываем. Как это было, главной причина развала Советского Союза. Я думаю, что вы не обижаетесь. Мы были свидетелями с вами. Я был свидетель, как развалился. Я участвовал в этом зале съезда, как развалился Советский Союз. Офицеры-ветераны писали Путину о том, что армия не в состоянии эффективно защитить Россию на всех театрах военных действий. Она способна развернуть эффективные оборонительные действия в сумме только на участке протяженностью 800 километров, а наступательные и вовсе на 400 километрах. В то время как общая протяженность сухопутных границ России 22 тысячи километров. Есть информация, что в противовоздушной обороне России зияют огромные дыры. Граждане! давно не защищены с воздуха. Друзья, хочу сделать максимально короткую, но крайне полезную рекламную паузу и в очередной раз напомнить вам о том, что у меня в Республике Польша есть свое агентство по трудоустройству. У нас есть отличные работы на любой цвет и вкус, как для специалистов, так и для разнорабочих, так, как для мужчин, так и для женщин. Для того, чтобы ознакомиться со списками всех актуальных вакансий, которые мы предоставляем, вам нужно пройти по ссылочке на наш сайт, ссылка эта находится как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Ну, а для того, чтобы с нами связаться, то нужно позвонить, либо написать по номерам, которые находятся также в, в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии, или, что я рекомендую сделать, отправить нам свое резюме. Сделать это можно буквально в течение нескольких минут, пройдя по ссылочке, которая уже появилась вот здесь. Пройдя по ней, вы попадете на страницу с определенной анкетой, которую вам нужно будет заполнить всего в несколько кликов. Там все сделано так, чтобы вам ничего практически не нужно было писать, только понажимать и выбрать определенные варианты, после чего к нам приходит Ваше резюме, мы его рассматриваем и в течение нескольких рабочих дней вам отвечаем. Если на этот момент, когда ваше резюме к нам придет, будет та работа, которую вы ищете, то мы начинаем процесс трудоустройства. Для вас, хочу особенно отметить, наши услуги будут абсолютно бесплатными, так как за трудоустройство людей нам платят работодатели, с которыми мы сотрудничаем.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 период нахождения Путина Владимира Владимировича в должности президента РФ, а именно 23 марта 2001 года была связана с орбитой и затоплена в Тихом океане орбитальная станция Мир. Одновременно с этим Россия по своим технологиям построила для потенциального врага такую же станцию. В результате чего страна потеряла возможность осуществлять разведывательную деятельность, беспрепятственно контролировать все космические программы других стран и дала такую возможность потенциальному врагу. Совершенно очевидно, что станция «Мир» была уничтожена в интересах Соединенных Штатов Америки и в ущерб интересам России. «Мир» и продолжение собственной пилотируемой программы был уничтожен в условиях, когда Штаты в одностороннем порядке вышли из знаменитого договора по противоракетной обороне и заявили о возвращении к программе «Звездных войн», заявив, о своем праве уничтожать любой орбитальный объект, выведенный в космос без спецдосмотра США. При этом уничтожение мира было совершено в непосредственной координации с НАСА на американском военно-космическом полигоне в Тихом океане и широко освещалось западной прессой. Россия создала по своим технологиям для Соединенных Штатов Америки МКС Международную космическую станцию, представляющую собой точную копию станции МИР. В связи с тем, что принадлежавшая России орбитальная станция МИР не имела аналогов в мире, на ее борту было выполнено более 23 тысяч научных экспериментов и исследований по российской и международным программам и она позволяла беспрепятственно контролировать из космоса все космические программы и страны. Соответствующие документы были подписаны российской стороной и по технологиям советских ученых была построена, а потом и запущена МКС. После этого для установления монополии на космос американцам оставалось только уничтожить российскую станцию и переключить остатки российской космической отрасли, обслуживать свои программы, в том числе и военные. Так и произошло. В действиях руководства Роскосмоса, а также Владимира Владимировича Путина, естественно видны признаки нанесения существенного ущерба государственным интересам и безопасности, и эти действия требуют проведения тщательного расследования. В данном случае имеет место не тайная работа на иностранное государство, а открытое обслуживание иностранных интересов в ущерб национальным. Ну и опять же, максимально коротко своими словами хочу пройтись по этим пунктам, которые уже были представлены в этом видео. Э -э начиная от уничтожения российской армии, которая по непонятным причинам была э -э сокращена очень сильно, когда Путин пришел к власти. Ну уже понятно сейчас по каким причинам. В то время это позиционировалось как э -э -э то, что Мол, Россия мирная страна, поэтому зачем нам такая большая армия и столько вооружения? Так позиционировалось. Второе, затопление станции «Мир», ну здесь все понятно, да, прямой ущерб Российской Федерации, так как благодаря станции «Мир», как и говорилось, получалось множество разведывательной информации российскими спецслужбами, информации об иностранных государствах и, в первую очередь, о США. Действия по ликвидации российских разведывательных баз в Камране – и в конце 2001 года по указу президента Путина Владимира Владимировича были расформированы российский радиоэлектронный центр РРЦ, центр электронной разведки в Лурдесе, Куба, и российская военная база Камрань во Вьетнаме. Российская наземная станция радиоперехвата в Лурдесе передавала три четверти всех разведданных из США, отличавшихся высокой степенью достоверности. Станция в Лурдесе позволяла отслеживать сообщения из центра НАСА во Флориде, а также перехватывать практически все телефонные разговоры, сообщения, факсы и электронную почту. Чрезвычайно выгодно расположенная военная база Камрань во Вьетнаме была передана СССР в безвозмездное пользование сроком на 25 лет. После Вьетнамской войны до этого она использовалась американским военно-морским флотом. На базе отслеживалась и перехватывалась информация китайских служб в Южно-Китайском море. Согласно официальной точке зрения, главной причиной отказа от РРЦ на Кубе состояли в устарелости используемых там технологий и высокой стоимости арендной платы. Хотя в реальности эти суммы по меркам российского бюджета и экспортных доходов были копеечными. С учетом того, что даже в кризисном 2009 году с середины марта до окончания года руководство страны перевело в валютные резервы около 60 миллиардов. Так что денег было более чем достаточно. Планы грандиозные. Деньги выделяются колоссальные. Кроме того, Куба была должна России колоссальные суммы. И вопрос можно было решить взаимозачетом. Где деньги, Зин? С помощью экономии средств, расходуемых на Центр электронной разведки, предполагалось дополнить скудные расходы на российские вооруженные силы. Согласно Атлантическому докладу Центра стратегических оценок и прогнозов, год 2010, деньги в стране были. Даже в кризисном 2009. С середины марта до окончания года руководство страны перевело в валютные резервы около 60 миллиардов долларов США, то есть около 2 триллионов рублей. Это объем финансирования еще полутора таких армий, как российская. Но финансирование российских ВС в необходимых масштабах не производилось. Помимо рассказов и басни о непобедимости и могуществе армии РФ, утаивание провалов вооруженных сил, у Шойгу есть еще одна важная задача. Он — личный массовик-затейник президента. Они то в лесу отдыхают, то рыбачат, то подделки Министерства обороны рассматривают. Все это происходит в родной для министра обороны Туве. Собственно, этот регион и знаменит всего двумя вещами. Здесь любит отдыхать Путин со своим полководцем, и здесь же самая высокая преступность. Тува — нищий регион, где людям не хватает денег на плату за детские сады, а чтобы собрать детей в школу, они вынуждены продавать коноплю. Вечером центр города пуст, а таксисты ездят со штурманом, который якобы показывает дорогу, но на самом деле нужен для безопасности. Действие президента Путина по закрытию центра электронной разведки в Лурдесе, Куба и российской военной базы Камрань во Вьетнаме я также считаю государственной изменой. Закрытие станции электронного слежения в Лурдесе, Куба уменьшает количество разведывательной информации, получаемой Россией и Кубой от США, что безусловно увеличивает безопасность США. То есть этот шаг вполне можно трактовать как помощь иностранному государству. Действия по переводу золотовалютных ресурсов на Запад. Действия по вложению денежных средств стабилизационного фонда РФ и золотовалютных резервов в облигации иностранных государственных агентств и центробанков ценные бумаги международных финансовых организаций и долговые обязательства иностранных государств. В американский ипотечный рынок ЦБ вложил почти 2,5 триллиона рублей, более 37% общей суммы средств по статье ценные бумаги иностранных эмитентов. Причем большая часть Полтора триллиона рублей была инвестирована в 2007 году, когда в США уже разыгрался ипотечный кризис. В 2009 году треть золотовалютных резервов в России Центробанк вложил в гособлигации США. Валютные резервы существуют исключительно в виде безналичных депозитов в США, Японии и Европе. Получается, что российские золотовалютные резервы – это прямое вложение денег в экономики других стран. Объем золотовалютных резервов РФ, размещенных за рубежом, настолько велик, что в два раза превышает объем денег в рублях, находящихся в обращении внутри страны. При тогдашнем курсе ЦБ. Этот объем резервов в 7 раз превышает необходимый минимум. Уважаемый Алексей Леонидович, много лет мы в Государственной Думе бились за то, чтобы у счетной палаты появилась возможность проверять Центральный банк. Сейчас это право есть. Как же так вышло, что вы со всей вашей мощью аналитических служб, экспертами и профессиональными экономистами не предвидели, что золотовалютные резервы России могут быть конфискованы Западом в случае ухудшения международной обстановки? Тем более, что подобная практика уже неоднократно применялась Соединенными Штатами против целого ряда стран, в том числе Ирана, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. КПРФ множество раз предостерегало от хранения российских резервов в валюте и ценных бумагах наших стратегических противников. Почему же вы не способствовали прекращению такой политики Центробанка? И еще один вопрос. Как вы думаете, за какие заслуги вас до сих пор так и не включили ни в какие санкционные списки? Да. Уважаемые коллеги, должен сказать, что Центральный банк управляет своими золотовалютными резервами в соответствии с всеми понятными принципами, правилами, стандартами, которые применяются в отношении золотовалютных резервов. Но такого рода риски, как возникли, конечно, они впервые за там, десятки лет в России, поэтому, к сожалению, я 10 лет уже не работаю в правительстве, я в данном случае не мог в полной мере видеть все риски, которые существуют. Вместо того, чтобы вкладывать лишние деньги в национальную экономику, Россия за счет своих денег увеличивает американские активы. Упущенная экономическая выгода от избытка золотовалютных резервов у Банка России составляет около 2 миллиардов долларов в год. Кроме того, структура золотовалютных резервов ухудшилась так как в ней увеличилась доля элементов, способных быстро обесцениваться, и уменьшилась доля элементов, устойчивых к обесцениванию. Из триллиона иностранных активов, которыми владеют резиденты РФ, доля ЗВР около 42%. Российские власти сами выводят деньги из страны. И 456 миллиардов долларов ЗВР работают на западные страны. При этом валютные активы России были вложены в долговые обязательства иностранных государств за смехотворные 3-4% годовых в иностранной валюте, а Россия выплачивала по своим долгам порядка 8% годовых. Действия по ликвидации российских разведывательных баз – во Вьетнаме на Кубе здесь тоже все ясно. Прямой ущерб Российской Федерации. Четвертое. Действие по переводу золотовалютных резервов на Запад. Здесь вообще вопиющее просто предательство. Ведь ну если еще предыдущие пункты э, могут вызвать вопросы у людей не знающих. У людей, которые не углублялись в эту тему. Не искали соответствующую информацию э, в интернете и так далее. И не анализировали. Вот предыдущие пункты. Могут вызвать вопросы, потому что далеко не все об этом знают. Это нужно искать и анализировать. Но вот четвертое, что касается золотовалютных резервов. Ведь всем достоверно известно, что эти самые резервы, которые хранились на Западе, опять же, они не были переведены в Российскую Федерацию, выведены обратно. То есть перед началом широкомасштабного вторжения в Украину. Почему этого не было сделано? Таким образом, после начала этого вторжения эти резервы были заморожены на Западе. И уже ну, практически 100% в итоге пойдут просто на восстановление Украины. Что, конечно же, очень хорошо для Украины и губительно для России. Практически губительно. То есть это один из тех кирпичиков, вынув который, конструкция под названием Российская Федерация э, разрушится быстрее, гораздо, чем если бы этот кирпичик не выняли. Виноватых за это... До сих пор не обозначено. Никто не понес ответственность и не понесет. По той простой причине, что виноват в этом один человек, Владимир Путин. И это не было его ошибкой. Это было целенаправленным действием, сделанным для того, чтобы уничтожить экономику Российской Федерации прежде всего. Передача российских территорий и российского имущества другим странам. Передача любого, даже небольшого участка земли другому государству происходит без учета мнения истинного хозяина территории страны, не Владимира Путина, а ее народа. Создается прецедент на предъявление России все новых и новых территориальных претензий, а российское правительство показывает готовность эти претензии удовлетворять. Очень показательным является. Дополнительное соглашение между РФ и КНР о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, подписанное 14 октября 2014 года, являющееся фактически соглашением о передаче Китаю российских островов на Амуре. Китайцы. Китайцы. Китайцы. Китайцы. Там китайцы. китайцы. китайцы. Китайцы. Даниловки, китайцы. Китайцы. Китайцы. Китайцы. Китайцы. Китайцы. Китайцы. Китайцы. Такие китайцы. По данным социологов, на российском Дальнем Востоке отношение к китайцам сложное. Почти половина жителей убеждена, что Китай угрожает территориальной целостности России. Более третье открыто называют стратегию КНР экспансией. Согласно данному соглашению. Произошла передача территории общей площадью 337 квадратных километров. Как я уже сказал, данное соглашение было подписано 14 октября 2014 года в Пекине министрами иностранных дел России и Китая Сергеем Лавровым и Ли Цзяосином в присутствии глав обоих государств в рамках официального визита Владимира Путина в КНР. Позже документ расифицировали парламенты обеих стран. Российская Федерация расифицировала настоящее соглашение федеральным законом от 31 мая 2005 года, номер 52 ФЗ. А 2 июня 2005 года министры иностранных дел Китая и России на встрече во Владивостоке обменялись расифицированным документом. В соответствии с этим документом Китаю полностью отошел остров Тарабаров, остров Большой, на реке Аргунь в Чесинской области и наполовину остров Большой Уссурийский, находящийся в непосредственной близости от центра Хабаровска, в пределах прямой видимости. Именно Большой Уссурийский считался перспективным направлением развития Хабаровска. На нем находились не только воинские части, но и дачи хабаровчан. Хотя незадолго до этого тогдашний полпред президента в ДВФО Константин Пуликовский публично подтверждал бесспорную российскую принадлежность спорных территорий. А хабаровский губернатор Виктор Ишаев активно способствовал развитию Большого Устурийского как части Хабаровска. Массовые протесты местных жителей игнорировались властью и замалчивались СМИ. Китайцы также активно занимаются скупкой земель — самый простой способ создания в России внучек иностранных фирм. Так, статья 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года номер 101 ФЗ об обороте земель сельскохозяйственного назначения позволяет иностранному юридическому лесу зарегистрировать на территории России юридические лица со стопроцентным иностранным капиталом указанные юридические лица, созданные по российскому праву, вправе учредить еще одно юридическое лицо на территории Российской Федерации. Это юридическое лицо, приобретая на праве собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения, уже не столкнется с правовыми барьерами, установленными статьей 3 Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Здравствуйте. Вы you don't speak English? А по-русски? Чуть-чуть <решили> понятно. Здесь это китайская компания или что? Китайская компания. А кто здесь есть? Можешь с кем-то главный, можешь с кем-то поговорить? Подогляди сейчас. А я звоню Джани Энгуй. Джан Энгуй. А -а -а. Вы ему звонили, нет? Китайские сотрудники «Маяка» показались нам приятными ребятами, хотя и закрыли за нами дверь на замок. Но что о них думают жители Максимовки? А с с ними вообще общаетесь? Китайцы? Да. Угу. Как? Нет. Они, они, так они оттуда не выходят. Они только работают сутками. Вы посмотрите, сколько их здесь. Они кишат на зерновом дворе. Мы их не трогаем, пока они нас не трогают. Таким образом, орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, руководствуясь положением Федерального закона от 21.07.1997-122 ФЗ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не найдет оснований для отказа в государственной регистрации. Стоит побывать в Приморье, чтобы убедиться. В этом регионе овощи для оптовой продажи уже давно выращивают китайцы. Недаром российское Приморье китайцы уже давно называют ше что в переводе говорят означает «северная провинция». Далее, пятое. Действие по передаче российских территорий иностранным государствам. Здесь прежде всего речь шла, как вы и слышали, о том, что Китай медленно, но верно поглощает Российскую Федерацию. Началось это все поглощение уже очень давно, а сейчас оно опять же начинает входить в решающую стадию. Ведь именно Китай отхапает, э, пожалуй, большую часть российских территорий после ее развала, и в этом нет уже практически никаких сомнений. Крах ядерного счета. По данным аналитического доклада Центра стратегических оценок и прогнозов Вооруженные силы России. Год 2010. К январю 2009 года РФ имела 3909 боеголовок на 814 стратегических носителях. В США 5576 боеголовок на 1198 носителях. Доктор технических наук сотрудник «Арзамас-16» и Никитчук утверждает, что сокращение России количества ядерного оружия не является для США актуальной проблемой. «России то и сокращать нечего из-за выбытия от служивших ракет количество российских носителей естественным образом за год с небольшим сократилось с 809 до 639. Более того, существует серьезное отставание фактической численности российских стратегических ядерных сил от договорных лимитов. Это связано, как уже отмечалось, с массовым выбытием из строя ракет советского производства и мобильных ракетных комплексов «Тополь» без адекватной замены. До 2022 года в России производилось около 30 баллистических ракет в год, однако это было явно недостаточным. Можно ли было этим количеством носителей преодолеть глубоко эшелонированную про США. В то время. Очень серьезный и большой вопрос. Но уже не актуальный, так как из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия исчерпала большую часть запасов своих ракет, а новое производить в достаточных количествах не может из-за западных санкций. Особую проблему для боевого потенциала составил произведенный в 2016 19 году вывод по ресурсу 58 тяжелых советских ракет Р-36М2, каждая из которых несет по 10 боезарядов. Это сразу сократило число развернутых боезарядов РВСН почти вдвое. В результате развернутыми остались не более 260 носителей с 626 ядерными зарядами. А после аннексии Крыма и потери мощностей украинского Южмаша, который обслуживал стратегические ракетные носители РФ, крах ядерного щита России становится неизбежным. Ну и шестое, крах ядерного считает. Это самый интересный пункт, ведь бытует э, очень интересное мнение, и оно ни в коем случае не безосновательно. Это мнение заключается в том, что э, то ядерное оружие, которое находится э, на вооружении Российской Федерации, если оно вообще еще находится на этом вооружении, что тоже очень большой вопрос, так вот оно э, практически в 100% непригодно к использованию. И если его попытаться использовать, по либо то скорее всего это оружие сдетонирует еще при попытке запуска и спусковой установки либо же взорвется где-то над территории России, не долетев до точки назначения по той простой причине, что срок его годности уже давно истек ведь большинство из материалов, которые я вам представил выше были созданы еще в 2015-2016 году и уже на тот момент, как вы слышали, очень много ядерных боеголовок Российской Федерации пришло невгодность и было списано. А те, что остались, пришли, скорее всего, в негодность окончательно, как раз к 2022 году. Поэтому именно в этом году было решено начать финальную стадию уничтожения Российской Федерации, стадию под названием широкомасштабное вторжение в Украину. Потому что если бы ядерное оружие на этот момент действительно было у России, то сам по себе распад России был бы очень опасен для тех, кто в этом распаде заинтересован, потому что э, было бы неясно, в чьи руки это оружие может попасть. К какому-то сумасшедшему Пригожину, либо к отмороженному Кадырову. Неясно. Или еще кому-то. Но так как, э, по сути, этого оружия уже нету, потому что оно пришло в негодность, то этот вопрос и э, эта проблема отпала сама собой. Время над этим поработало, скажем так. Основные контрольные пункты ДПС при крупных городах на российских внутренних магистралях закрыты практически по всей стране. Ко мне поступали сообщения, что иностранная военная техника долгое время, конечно еще до полномасштабного вторжения России в Украину, свободно курсировала по дорогам России. И ее никто не останавливал и не контролировал. На окраине каждого города стояли огромные ангары иностранных супермаркетов. Скрыть там любую военную технику было проще простого. Несмотря на массовые протесты, президент Путин создал площадку подскока для армии НАТО в Ульяновске. Путин подготовил Россию к распаду и оккупации западными странами. И странно смотреть, как телевидение сообщает населению о том, что НАТО воюет в Украине против РФ, но не сообщает, что спровоцировало появление там НАТОвского оружия. Сейчас все ясно как божий день. Россию добивают как страну и народ, в то время как армией командует человек под именем Владимир Путин, профессиональный агент под прикрытием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 Владимиром Владимировичем Путиным были совершены действия, создающие угрозу внешней безопасности и обороноспособности Российской Федерации, поскольку российская экономика была поставлена в зависимость от экономик иностранных государств. Это выразилось. Первое. В прямом вложении денег в экономику стран-участников НАТО в виде покупки валюты этих государств. При этом в развитие жизненно важных отраслей экономики России деньги не вкладывались. А объем средств, размещенных российским правительством в Федеральной резервной системе США, Европейском центральном банке и Банке Японии, превысил размеры, необходимые для снижения рисков собственной экономики в 7 раз. Второе. В создании условий, при которых постоянно растет совокупный национальный долг РФ перед странами-участниками НАТО. Предложенное российским предприятиям более благоприятное условие кредитования в этих странах и отсутствие долгосрочного количества финансовых ресурсов внутри РФ привели к тому, что совокупный национальный долг этих предприятий с 2006 года по 2008 вырос в два раза. Известно, что долг – это кабала, позволяющая кредиторам ставить условия стране. До начала реформ российская экономика была самодостаточна, а во время правления Путина и Медведева Россия впала в зависимость от экономики иностранных государств. Размещение средств стабилизационного фонда в государственные облигации иностранных государств осуществлялось в тот момент, когда российская экономика испытывала острую необходимость в финансовых вложениях. Срочные вложения требовались основным фондам, а недовложения прямо вели к разрушению предприятий и целых отраслей промышленности, в том числе и оборонной промышленности. Российские финансы служили развитию экономики страны вероятного противника, извечного исторического конкурента России США. Путин способен запугать цивилизованный мир только тогда, когда он формулирует конфликт в своих терминах. Например, вы рискнете начать третью мировую войну, чтобы защитить Эстонию? Ответ на это в большинстве западных столиц очевидное нет. Но это ответ на неправильный вопрос. Путин – агрессор, но не безумец. Он может бряться с своим ядерным оружием, но в любом реальном конфликте с Западом он обречен на чудовищный провал. Путинский режим крадет десятки миллиардов долларов ежегодно у российского народа. Но он не хранит эти нажитые нечестным путем доходы в своем подгнившем королевстве. Он вкладывает их в хорошо налаженные инвестиционные механизмы на Западе. Утечка капитала из России близка к 100 миллиардам долларов в год. То есть, существует шесть самых основных пунктов, выполнив которые, Путин создал фундамент, который, в свою очередь, обеспечит начало развала и уничтожение России как, в принципе, государства. Не скажу суверенного, потому что суверенным государством России никогда не было. Почему я объясняю чуть ли не в каждом своем видео? На этом канале можете посмотреть предыдущее видео, чтобы э, вникнуть в курс дела. Но вот что касается в принципе развала России и распада ее на различные мелкие государства, которые также будут по сути колонией м, западных стран. Э, так вот, э, чтобы добиться этого, Путин выполнил следующее 6 пунктов в течение своего, можно сказать, ну, 22-летнего правления. Итак, тезисно пройдусь по этим пунктам, дабы сделать вывод этого видео. Первое. Уничтожение российской армии. Второе. Затопление станции МИР. Третье. Действие по ликвидации российских разведывательных баз в Камране и Лурдесе, то есть во Вьетнаме и на Кубе. Действие по переводу золотовалютных резервов на Запад. И это четвертое. Пятое. Действие по передачи российских территорий иностранным государствам и шестое – крах ядерного счета России». Э, то есть, друзья, я надеюсь, очень надеюсь, что благодаря этому видеоролику вы, э, те из вас, во всяком случае, кто до сих пор по каким-то просто безумным причинам думали, что Путин – это лучший президент в мире и он ведет Россию в светлое будущее, я надеюсь, что вы как минимум задумаетесь над тем, а не заблуждаетесь ли вы? Если вы, возможно, не верите моим словам, чему-то, тому, что я сказал в этом видеоролике, так вот я скажу вам открыто. В этом ролике не было представлено ничего сверхсекретного. Вся информация была взята из открытых источников в интернете. И путем обычной аналитики был сделан вот соответствующий вывод, который говорит о том, что Путин это никакой не спаситель России, а враг номер один России. Причем такого врага, как он, пожалуй, не было за всю историю этой страны. Сделайте выводы правильно, друзья. Берегите себя, подписывайтесь на этот канал, поддерживайте это видео лайками, делитесь ссылками на него с друзьями, пишите комментарии под этим видео. И надеюсь, до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!